сути все очередные лыжи, очередные тесты Универсалы Понятно, естественно, левое и Это, конечно же, известный всем Улан Но суть не в этом Суть в том, как лыжи едут А не в том, как они называются В этом весь прикол Никогда не ориентируйтесь на бренды Какие-то модели, даже серии Потому что в одной серии Может быть совершенно разные модели Которые по-разному едут а В частности, сейчас это были универсалы С технологией Амфибио Значит, в принципе, в принципе, вот по тем условиям, которые у нас сейчас есть, это некий такой средний крутизный склон с такими немножко ступенечками, крутыми, с полаживаниями, на которых можно мочить, потому что мы знаем, что этот склон только наш, и здесь нет, никто не стоит за перегибом и не сидят сноубордисты, поэтому можно отпускать себя. В принципе, мне эти лыжи в таком формате понравились, потому что на скорости они работают достаточно весело, интересно. Они хорошо, легко кантуются, перекантовываются. И в средней дуге они вообще идут хорошо очень То есть они достаточно жесткие Вот этот сейчас немножко уже подскисающий к обеду э склон Они хорошо его держатся на нем, хорошо его режут ну, Вот, и было мне фан Фан было, но Но, э скажу сразу, но В коротком повороте они мне не понравились Потому что они пережёстченные, на мой взгляд И вот этой мягкости скольжения бокового Которое нужно было бы для универсалов для уверенного скольжения в размягшем весеннем снегу, который, как бы, собственно... А иначе я тогда не понимаю, зачем нужны универсалы, да, и на каких-то либо там буграх, кочках Вот они жесткие, мне кажется, и они не работают. Даже вот на таком достаточно ровном склоне я в ноги то получил, и в итоге я могу сказать, что как бы у меня есть такой простой критерий оценки. Я еду примерно одинаково, на каждой лыже череду разные режимы, да, но на каких-то лыжах я приезжаю вниз э, на площадку смены, бодрячком, а на каких-то я приезжаю под убитым вот на этих я приехал под убитым склон, в общем-то, в отличном состоянии я думаю, на видео это видно и, в общем-то, нормально, вроде они как бы и режут они нормально, идут стабильно но ноги-то они как бы нарасходуют и, в общем-то, я так скажу подустал вот, и мне, конечно, как бы за, за удовольствие в катании я им балл подсрезал вот, но поставил хорошо за длинный поворот, ну и срезал за короткий в общем-то, вот такие лыжи очень спорные по формату советую-не советую, потому что, с одной стороны, я бы себе такие не взял, в здравом уме, хорошим людям не советовал бы, потому что ничего в них, в общем-то, интересного-то нету. То есть, вот, давайте поймем тоже правильно, стабильность лыж – это неинтересность лыж. То есть, это нормально, это точно так же, как, знаете, говорит там, это хорошая машина, она едет. стороны, если она не едет, то это не как бы, в общем, зачем она нужна, да? То есть, вот они едут. Они едут, они, они неплохие, они средние и немножко, наверное, я бы даже сказал, повыше среднего. Но вот, наверное, если мы говорим о том, что мы все-таки тестим лыжи там и вообще вникаем для того, чтобы обладать чем-то лучшим, то вот это не оно. Это вот не то, что вот прям стоит вот все бросить, купить. Даже, в общем-то, при скидках каких-то я считаю, что лучше я доплачу. Но возьму другие, может быть, более лучшие. Вот более с большим диапазоном катания, который позволит также комфортно кататься и на мелких поворотах. И на более раскислом школе, чем вот эти. Как бы у этих вот такая вот проблема коротким поворотом точно явно выражена. Все, я пойду поменяю, чтобы не пропустить. Ставьте лайки, подписывайтесь на каналы, на соцсети. Заходите на новости на сайте, вопросы на форуме. Пока.